Thanks. 1 января 2019 года в четырех регионах России появился новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан». Если вы самозанятый, то есть работаете на себя и сами оказываете услуги, что-то производите, выполняете заказы, в том числе через интернет, или просто сдаете квартиру, то вы можете уплачивать налог на доходы по льготной ставке. Для этого вам нужно зарегистрироваться в качестве плательщика этого налога. Это очень просто – установите бесплатное мобильное приложение «Мой налог» на смартфон или планшет. При первом запуске приложения запросит номер вашего мобильного телефона и вышлет на него СМС-сообщение с кодом. Введите этот код. Выберите место ведения вашей деятельности. Один из четырех регионов. Москва, Московская область, Калужская область или Республика Татарстан. Отсканируйте с помощью приложения «Мой налог» разворот своего паспорта с фотографией. Приложение распознает данные и заполнит заявление. Проверьте информацию, сфотографируйте себя анфас без головного убора и очков, то есть сделайте селфи прямо на телефон. Для этого нужно просто моргнуть в камеру. Установите пароль для входа в приложение. Затем подтвердите постановку на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Готово! Если у вас есть доступ к личному кабинету налогоплательщика, физического лица, регистрация еще проще. В этом случае вы можете использовать как приложение «Мой налог», так и его интернет-версию. Для входа введите свой ИНН и пароль от личного кабинета. Затем укажите регион и подтвердите согласие на регистрацию. Еще один способ стать плательщиком налога на профессиональный доход – подать заявление через банк. В банке подтвердят вашу личность и отправят заявление в налоговый орган. Перечень банков, которые помогут с регистрацией, есть на сайте налог.ру. Граждане Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении тоже могут зарегистрироваться через банк, если у них есть доступ к личному кабинету налогоплательщика физического лица. Зарегистрировались? Теперь вы можете Оформлять чеки для покупателей Следить за статистикой и начислениями налога. Вам не нужно никаких онлайн каз деклараций и визитов в налоговую инспекцию. Все, что нужно, есть в приложении «Мой налог». Пользуйтесь!